Хочу нового уровня развития своего агентства недвижимости, а также владения своих навыков как руководителя профессиональных, психологических, эмоциональных. С чего лучше начать? Вопрос очень хороший и на самом деле простой. С чего начать? Нужно реально определиться, какие навыки вы хотите получить. То есть если вы хотите лидерские навыки, вам нужно пойти и учиться на лидера. Если вам нужны Навыки какие-то, может быть, разбираться в продажах, вам нужно идти учиться продажам. Может быть, вам нужны навыки управления своими эмоциями, вам нужно учиться, естественно, эмоциональной компетентности. Поэтому, с чего начать? Первое, определиться, какие навыки вам нужны, чего вы хотите достичь в ближайшее время, что вам актуально важно сейчас. Может быть, это будет целый комплекс обучения навыков, да? но все равно нужно понимать, что это относится к этому, это к этому. И затем либо вы берете книжку или какие-то, может быть, бесплатные курсы, зависит от вашего дохода, от уровня вашего агентства, прибыли. А если вы готовы себе нанимать специалистов, то значит вы ищете специалистов. Ну еще есть один очень хороший путь пойти учиться, например, в какой-нибудь институт маркетинга, ну или еще чего-то. Сейчас много очень возможностей, вы выбираете по своему вкусу, по своим деньгам, по своим задачам самое главное какие у вас задачи, и дальше вы обучаетесь, и у вас будет время на то, чтобы учиться воплощать, учиться воплощать, так как у вас уже есть бизнес, то вам будет это очень весело и просто, потому что пошел научился, пришел на работу, что-то воплотил, как руководитель, или как, ну, например, по работе эмоции, да, с клиентами, со своими менеджерами, Вот у меня прямо сейчас вот рой, что можно сделать на работе и чему научиться. Не буду все это перечислять, нет смысла. Вопрос еще раз, с чего лучше начать? Первое, с чего нужно начать, это определиться конкретно, вот брать вот конкретную вещь, навык, какой конкретный. Да, уметь выступать на публику или уметь управлять эмоциями, или уметь что-то еще и искать, где вы этому научитесь. Если я, например, как специалист вас устраиваю, напишите мне, дам анкету и будем разбираться. А если, например, у вас другие задачи, более глобальные, более серьезные, вы хотите получить степень MBA, пожалуйста, учитесь, идите, ищите, где вы этому будете учиться. Наверняка сейчас можно это сделать в разных местах, с разным уровнем специалистов. Надеюсь, ответил ваш, на ваш вопрос, с чего лучше начать. Если не ответил, пишите, с удовольствием помогу, подскажу. До свидания.